Игорь, Игорь Мерлин. Ком представляет. Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Угу, спасибо. Вижу, подключаетесь. И сегодня у нас, дорогие друзья, с вами будет прямой эфир, который посвящен, который посвящен различным эфирным сущностям. Как создавать эфирных двойников и эфирных защитников. И сегодня... Дорогие друзья, мы с вами поговорим о том, спасибо за сердечки, что такое эфирное пространство, эфирные защитники, эфирные помощники, про ангелов-хранителей. Спасибо, друзья, за сердечки, много сердечек, спасибо. И также мы с вами сегодня сделаем специальную практику, у меня есть специальный барабанчик. Вот, Сделаем специальную практику по созданию эфирного двойника. Но для того, чтобы сделать эту практику, конечно, я расскажу, кто это такие, откуда они берутся, что они делают и каким образом вы можете с ними взаимодействовать. Понятно, да? Итак, друзья. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Спасибо за сердечки, спасибо за сердечки. Ну, я надеюсь, меня хорошо видно, слышно. Вот, ручкой машу. Да, спасибо. Итак, друзья, итак мы начинаем с того, что такое эфирное пространство, эфирные миры и как это, как говорится, куда это все можно приспособить, к чему это привязывать и кто этим может воспользоваться. Дело в том, дорогие друзья, я уже на прошлом прямом эфире вам рассказывал, что... Эфирное пространство – это то, ну, давайте э, вот таким образом я вам расскажу, что эфирное пространство – это то, чего мы не видим. Это, знаете, как, как будто мы смотрим, например, в микроскоп, и там видим всякую живность, э, там всякие инфузории, туфельки, там бактерии, там всякие, там много-много-много вся, всяких там живых существ есть в микромире. И вот примерно то же самое происходит на уровне энергоинформационных полей в нашей жизни. Другими словами, то, что мы не видим. И вот это то, что мы не видим, оно нам иногда помогает, иногда мешает. И есть разные сущности. Ну, там есть деструктивные сущности и прочее. Там много всего есть. Вот. Но а, то, что мы говорим с вами про а, именно... Эфирные миры – это как бы в совокупности вот, вот эта живность. И она не просто там живет, а она занимается своими делами. Опять-таки, энергетически все связано, есть связи. В прошлом прямом эфире, на прошлом я говорил про различные связи. Если вы вдруг не, не видели или не слышали, вы можете зайти здесь в аккаунте. Есть Прошлый прямой эфир записи, можете посмотреть, я там подробно рассказываю. Ну, а, а для тех, кто не успел прийти или, или кого не было, спасибо за сердечки. Вот, я расскажу, что есть некое пространство, в котором есть свои законы. Энергоинформационное поле и вот это эфирное пространство, которое связывает все, что... В нашей жизни есть не только людей, предметы, но также события, мысли, то есть все, что в нашей жизни тут кто-то напихал сверху или кто-то заставил нас жить, вот, все это присутствует в эфирном пространстве. И э, есть способы, при помощи которых мы можем это эфирное пространство попросить, чтобы оно нам помогало. Ну, самые первые, самые первые, которые приходят в голову, вещи, которых мы, может быть, не осознаем, может быть, не видим, может быть, не можем так прямо почувствовать, это, ну, вот некоторые считают, что это вот ангелы. Например, есть ангелы. Что такое ангелы? Ангельское создание. То есть ангелы – это то, что нам помогает, однако мы его не видим, напрямую же мы не видим, но ну, на картинке, если только. Мы его не видим, но оно оказывает на нас некое влияние. И вот это влияние как раз происходит помимо нашей воли, происходит то, что мы не можем объяснить. Это обычно, чтобы было более понятно, как работает эта вся, вот эта вся совокупность энергоинформационных полей, вот эфирные всевозможные двойники, защитники, эфирные армии, там и прочее. А, я обычно привожу пример с пультом, дистанционным пультом управления, ну, чего бы то ни было. У меня тут есть какой-нибудь... Где-то камеры где ну, ладно, не буду искать. Есть у нас некий дистанционный пульт, да, и на этом пульте есть некоторые кнопки. И а, здесь работает принцип черного ящика, например, ну, вы же не знаете, что там внутри, да, в вашем дистанционном пульте к телевизору или к там еще какой-то другой технике. Вы просто кнопочку нажимаете, что-то происходит, и, допустим, переключается канал. Или там включается звук, или вы отключается звук, или спящий режим, или еще что-то. И нажимая определенные комбинации кнопок, мы не знаем, что происходит внутри. Но мы знаем э, внешнее некое воздействие. Вот точно так же эфирные сущности, они оказывают на нас как бы воздействие, которое мы не знаем, как оно там устроено, но мы знаем, как оно действует. И опять-таки, если человек, например, не знаком с электроникой, да, он не знает, что в этом пульте стоит там четырехъядерный процессор, и что кэш второго уровня там 64 мегабайта, и что там столько-то счетчиков, столько-то транзисторов, Ему это не надо знать. Ему надо знать, какую кнопку нажать, чтобы в его жизни случилось счастье. Ну, я имею в виду, выключить телевизор – это счастье. А для кого-то, наоборот, включить телевизор – это счастье. Понимаете, да? Третьими словами, получается, что мы с вами находимся в этом пространстве, и все, что нас окружает, оно как бы не очень-то нас волнует с одной стороны, но с другой стороны мы видим некоторые воздействие на себя. И вот про эти воздействия как раз я сегодня хочу с вами поговорить. Во-первых, расскажу сейчас прям о том, что такое эфирные двойники и эфирные помощники. Эфирные двойники – это некие энергоинформационные сущности, которые мы создаем сами. Ну, для чего создают эфирных двойников и эфирных помощников, например? А, ну, в моей практике очень много подобных а, случаев, а, вот таких, что когда мы создавали, например, эфирных двойников, задавали им специальную программу, а я вам расскажу, как правильно, сегодня расскажу в конце, как правильно управлять ими, не только создавать. И мы с вами создадим, я вас научу управлять эфирными различными помощниками, двойниками и так далее. Так вот, например, если есть должник какой-то, ну вот, вам кто-то должен деньги, и вы ему каждый день звоните, к примеру, вот, если вы ему звоните, он вам не отвечает. Но вы же не можете круглосуточно ему звонить. Понятное дело, что не можете. Но а что-то же делать-то надо, и поэтому, когда мы заряжаем этого эфирного помощника, эфирного двойника, что он делает, он начинает присутствовать вот эта информационная энергоинформационная сущность, там где ваш должник. и постоянно ему незримо напоминает, напоминает что ты должен. И э, я вам скажу, что очень много было случаев, когда просто-напросто отдавали долги, люди просто удивлялись, прошло там несколько лет, несколько лет в общем- то ничего. Да? а потом раз и отдал долги ни с того ни с сего. Ну, вы же сами понимаете, ни с того ни с сего не может ничего произойти. Это происходит по определенным законам. И вот именно про эти законы, про то, как управлять этим процессом, я вам расскажу чуть позже в конце. Расскажу, как правильно управлять. Так вот, а что это за эфирные двойники? Эфирные двойники – это энергоинформационные сущности, которые мы создаем сами. В прошлом прямом эфире я вам рассказывал про мысли-формы, как они там создаются, как там оно энергией наполняется и так далее. Я вам про это рассказывал уже. Если вы вдруг не видели, не слышали, то вы можете посмотреть повтор прямого эфира. Он будет у нас вот в вашем аккаунте, потому что я транслирую сейчас на три сети в Instagram, на Facebook и ВКонтакте в группу Академии, да, НЕСА Академии. Вот. И, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы больше узнать о том, как работают вот, вот эти способы, о которых я сказал, еще больше, то сегодня просто я вам расскажу начальный уровень и некоторые секреты, которые есть для тех, кто уже в теме. Но основное, основное, конечно, что и где я буду это рассказывать, это у нас будет скоро, 22 числа, будет у нас вебинар, который называется «Черная магия против белой магии. Кто победит?». Там я буду, буду более подробно уже рассказывать разные магические вещи, которые происходят. Вот. И а, на этом вебинаре я расскажу, что такое магия на самом деле. А то многие не знают, думают, что это Гарри Поттер. Также я вам расскажу про методы черной и белой магии, как распознавать проклятие и стоит ли наносить ответный удар. Ну и также расскажу, кто и зачем наводит порчу. Вот. И мы там вам, с вами сделаем практику там шаманский посохов. Но это все будет 22-го. А сегодня наша задача с вами... Вот, спасибо, уже я вижу, здесь у нас ссылочки. Угу. А, так что, друзья, вот можете переходить по ссылочке, записываться в наш Skype чат вебинара, и можете прямо на страничку вебинара зайти и там записаться, и вам тогда придет уведомление, вы будете в первых рядах участников нашего действа. Итак, друзья, мы возвращаемся к тому, о чем я рассказывал, именно к различным эфирным сущностям. Мы говорили про эфирных двойников, помощников, про ангелов, про эф эфирных всяких создание, которое вы можете создавать сами. И теперь настало время рассказать еще про то, что, ну, например, вы создали, там, выстрогали буратино такого, да, буратино для Папы Карла. Вот. Ну, он один и маленький, но для того, чтобы сделать в вашей жизни многие процессы, да, я вам хочу сказать следующее, что эти эфирные двойники, они не могут прикасаться к людям, они не могут делать зло, они не могут что-то там против воли человека заставлять его. Они просто работают, ну, например, как напоминалки. Спасибо, друзья, за сердечки они работают как такая напоминалочка, то есть напоминают неким людям о том, что это, как это, для чего это. Если человек вам что-то не отдает, или человек, вы хотите, например, наладить отношения с данным человеком, или хотите, чтобы этот данный человек про вас вспомнил, вы туда заряжаете этого эфирного двойника. А как это делать, мы разберем на практике. Специальная практика будет у нас. Спасибо за сердечки, друзья. Вот, этого эфирного двойника мы зарядим, и вы можете отправить, чтобы он напоминал и как-то а, привлек внимание к вам. Например, если вы хотите, чтобы ваш а, там, а, человек любимый, ну, неважно, мужчина, женщина, а, сейчас всякое можно, я, я слышал, в книжке читал, вот, что вы можете таким образом можете привлекать к себе внимание, можете даже себя рекламировать. Мало того, при помощи эфирных двойников вы можете улучшать свои собственные качества. Например, если вам надо что-то вовремя, вы соряжаете двойника, и он вам напоминает, вам самим. Но иногда бывает, как я уже говорил, одного буратино не хватает. То есть надо создавать целую армию этих двойников. Про то, как это создавать, я вам расскажу дальше, и а, мы сегодня, наша задача а, сделать одного эфирного двойника, которого вы озадачите какой-то вашей задачей. Вот, я вам расскажу, как ими управлять. Понятно, да? Вот, и теперь а, поговорим немножко, пройдем дальше. А, давайте поговорим про ангелов-хранителей. Вот некоторые ангелы-хранители, некоторые, точнее, некоторые эфирные двойники, эфирные помощники, они являются нашими ангелами-хранителями. И когда мы будем делать практику, мы будем призывать сегодня этого ангела-хранителя, э как они работают. Они работают следующим образом. Когда вы чем-то занимаетесь, например, ваш ангел-хранитель что делает? Он старается вас обезопасить от того, что происходит во внешнем мире, от внешних проявлений. Как это происходит? Ну, например, когда там, водитель едет на автомобиле где-то там по дороге или еще где-то, происходит следующее, что там раз, прям как кто-то говорит «тормози». Он притормозил, раз, если бы он не притормозил, то попал бы в аварию. Или еще разные подсказки делают вам, дорогие друзья, для того, чтобы вы могли получить в вашей жизни позитивный результат, а не негативный. То есть, они уберегают, предсказывают, как бы. Понятно, да? Вот. А сейчас как раз настало время нам с вами, если у вас есть, вы можете зажечь свечу, свечу белого, либо голубого цвета, синего. синего. Почему? Потому что... Вот э, синий, если вы в теме, а я знаю, что многие из вас в теме, что такое, к примеру, что такое, к примеру, чакры, да? То есть понимаете, да, что такое синий? Это э, область третьего глаза соответствует синему цвету. Но если у вас нет синей свечи, можете воспользоваться белой. И мы берем левой рукой две спички. Две спички левой рукой и зажигаем свечу двумя спичками. Зажигаем. Такое уже ритуальное действие начинается у нас. Зажгли. И зажигаем спички. Представляем, что в пламени этих спичек сгорает все, что мешает нам быть богатыми, счастливыми, здоровыми. Чтобы в пламени этих спичек сгорело все, что мешает нам... Выполнять то, что мы хотим, чтобы получать желаемое. Все преграды сгорают, а также сгорает все, что мешает нам быть умными, красивыми, мудрыми, просторопными, любящими, любимыми ну и так далее. Вот такой ритуальчик небольшой. Вот. Свечечка у нас горит. Я сейчас я смотрю на экране, все видно. Угу, все видно. Вот, дорогие друзья, и а, таким образом получается, что а, мы с вами сегодня зарядим этих двойничков эфирных и поработаем с ними. Вот уже у нас свеча а, уже начала давать, а, так сказать, результаты всем нам. Вот, значит, а теперь потихоньку, а, поглубже точнее, я расскажу про ангелов-хранителей. Ангелы-хранители, они не только предупреждают, но они еще и охраняют нас в этом в этом самом пространстве эфирном. В эфирных мирах они нас охраняют. Каким образом? Когда мы даем задачу ангелам... Ну, например, ангелы, они, знаете, как... Ну, нельзя сказать, что это роботы, но если мы им не скажем что-то делать, они это делать не будут. Но когда мы просим помощи ангел пожалуйста, вот это, вот это, вот так, вот так, вот так, они начинают нам помогать. И вот эта помощь, она заключается также в том, что если мы попросим, например, охранять наш сон, чтобы во сне к нам не приходили разные деструктивные сущности, чтобы не забирали наши мысли, чтобы всякие крадники или э, всяческие всяческие деструктивные эгрегоры, чтобы к нам не подключались, то вот этот ангел, э, ну, эфирный ангел, он будет нам помогать, он будет защищать нас, защищать наш сон, например, если это нам надо. Вот. Либо он будет, когда мы, к примеру, ну, знаете, когда мы ну, там в бизнесе или где-то идем на переговоры, то всегда попадаются люди, которые хотят что-то у нас урвать. Чем больше у человека денег, тем, как правило, больше людей, которые готовы и хотят стремятся эти деньги у него как-то забрать. И когда это все забирается, понимаете, да, то а, нам как минимум неприятно. Так вот. Наш ангел-хранитель эфирный, он занимается чем? Он защищает нас от всяческих деструктивных нападок, еще раз скажу, от всяческих там деструктивных сущностей и Грегоров, от всяческих других существ, которых, которые созданы для того, чтобы нам помешать нашей жизни. Вот. Он защищает уже помимо того, что мы ему даем задачу прям конкретно защищать, от этих, от этих он уже, как говорится, держит вокруг нас круговую оборону. Но для того, чтобы это все получилось, для того, чтобы у этого ангела произошло, так сказать, озарение, чтобы он видел и чувствовал, что надо делать, необходимо его озадачить. Еще раз вернусь к тому, что мы в конце занятия сделаем специальную практику по созданию эфирного двойника, вот. кто-то себе создаст может быть ангела кто-то создаст эфирного воина сейчас я проговорю про дальше про это вот и мы с вами сделаем так что вы на себе уже это буквально начинает работать сразу я вам скажу каким образом там сегодня нужно ложиться спать и так далее то есть что надо делать перед сном обязательно скажу но это будет в самом конце когда мы будем делать практику вот, дорогие друзья. Вот эти хранители про которых я рассказывал, они имеют очень тонкую энергетическую структуру. Что это за структура? Если посмотреть с точки зрения, с точки зрения, ну как будто если бы мы их видели, то вот эти эфирные ангелы, они не просто какие-то существа с крылышками, как мы привыкли там рисовать ангелов, да, есть ангелочек с крылышками, он летает там. Да, вот купидоны там со стрелами, все это, это все, конечно, очень образно. На самом деле, это есть некий, некий э, такой, знаете, э, сгусток энергии, как будто как будто солнце, солнце такое маленькое, как источник света, такой источник света. Вот, ну, как будто фонарь у вас тут такой круговой, да, лампочка светится здесь, да. э, Когда это танкил, он бывает, что... Когда вы про него забываете, со временем, ну, давайте, сейчас я все-таки напомню, я говорил на прошлом занятии, я вам рассказывал про мыслеформы, так вот, дорогие друзья, что с этими мыслеформами? Когда вы о чем-то думаете, вы создаете мыслеформу, и чем больше вы хотите того, о чем вы думаете, ну, например, «хочу шубу», «хочу шубу», там или «хочу автомобиль», или «хочу Ларису Ивановну хочу», да? как в фильме «Мимино». Вот. Когда вы и чем больше и чем ярче вы хотите этого, вот ваш внутренний огонь, он наполняет чашу вот этой мыслиформы, наполняет вот эту мыслеформу энергией. Это не просто энергия, но там также есть определенный смысл в этой энергии. И когда это все наполняется, вот представьте, оно наполняется, все, чем больше вы и сильнее об этом думаете, тем больше эта мыслеформа, тем лучше она притягивает то, о чем вы думаете. Ну, как говорится, человек, если думает о позитиве, то притягивается позитив. Да? А если думает про негатив, то, соответственно, негатив-то к этому человеку и притягивается, дорогие друзья. Так вот, что касается ангелов. Когда ангел вот этот источник света, мы ему даем какие-то задачи. Например, просим его охранять или там «уберегай меня». Или там то сделай, или это сделай, и он этим занимается. Но а он занимается этим как? Каким образом? Пока мы ему даем энергию а, из своего внутреннего источника, то он этим занимается так активно. Но когда мы забываем, что у нас есть ангел, почему вот а, в религиях надо часто молиться? Вы не, не задумывались над этим? Ну, казалось бы, помолился один раз, как в том анекдоте, говорит, «А почему ты мне не признаешься в любви?» Он говорит, «Ну, 25 лет назад я когда женился, я же тебе признался в любви, чуть еще надо?» Понимаете? То есть здесь картина похожая. То есть когда мы с кем-то не общаемся, то у нас отношения портятся, скажем так. Ну, если вы там с кем-то не общались 20 лет и не помнили про этот человек, встретили, «А, ну, привет, привет, все». Ну, как бы, да. Но если вы думали про этого человека, если вы его вспоминали, если вы с ним переписывались, то вы встречаетесь «Вау! Привет, привет! Там сколько лет, сколько зим. Понимаете, да? То есть есть определенный контакт. А вот то же самое примерно происходит и с, и с ангелами. А эфирными ангелами, то когда вы про него думаете, он становится сильнее, когда вы его… Забывайте, он становится слабее, он что-то там делает, но уже не так, как он мог бы делать на самом деле. Не потому, что ваш ангел плохой. Нет, ни в коем случае. А потому, что у него просто определенный запас энергии в этом энергоинформационном поле и в эфирном пространстве. Определенный запас энергии. Если вы с ним не общаетесь, вот я же говорю, почему в религиях часто молятся? Для того, чтобы напоминать Богу о себе чтобы напоминать Богу о себе. Я обычно рассказываю, когда... Ну, я это рассказываю в плане Вселенной, почему Вселенная людям помогает. Вот. И рассказываю такую байку, что чем больше вы... Ну, для чего-то же люди пишут свои желания, прописывают, читают каждое утро свои желания, каждый вечер, для чего? чтобы Вселенная знала, что вы действительно этого хотите. А если один раз так, раз, и все. Это то же самое, как на рыбалке. да? Вы один раз крючок забросили, ушли и забыли про удочку, уже там всех червей съели давно, удочка сгнила, а про нее никто не помнит. Но если вы каждую, каждую неделю ездите на рыбалку, червячков свеженьких, крючочки новенькие, подтачиваете крючочки, то это дает результаты. Дает результаты в виде... Трех ведер улова, да, три ведра рыбы, пойманные вами. Понимаете, о чем? -то? Так вот, значит, байка такая, что а, а, про Вселенную, ну вот, представьте, что а, во Вселенной есть, а, есть некий мужик, бородатый такой, седой бородой, он там за тучкой сидит, где-то на точке сидит, и у него есть, а, конечно, у него есть помощники, там есть телефон. Вот, и а, однажды мужик, который живет на земле, а, очень захотел там кое-что. Ну пусть это будет автомобиль. Очень захотел автомобиль, он вот так хотел. И значит а, он говорит, ну что, а, позвоню-ка я наверх тому. А, вот, может он мне поможет как-то каким-то образом. Звонит наверх, снимают там трубку, архангел, да, и говорит, здрасте, здрасте. А можно? Архангел оборачивается, говорит, господи, это тебя, значит, там снизу этот мужик-то. А он, господи, говорит, я не могу, у меня делегация из рая. Ну, он говорит, извини, друг, звони в другое время, у него делегация из рая. Трубку кладет. На следующий день мужик опять звонит, ему же машину хочется, звонит, опять снимает, да, алло. И архангел опять говорит, господи, говорит, слушай, у тебя тут опять этот звонит. Он говорит, я не могу, у меня делегация из ада. Он говорит, ну, мужик, слушай, ну, тут делегация из ада никак нельзя. Сегодня он занят. Руку кладет. Ну, и мужик внизу позвонил, раз, позвонил, два. Говорит, что за хрень? Вообще задолбал он, я ему морюсь, я ему там принял, а он ничего не хочет мне помогать. И вот выходит день, когда... А, мужик с бородой, свободен, значит, у него есть время, он спрашивает у, арх... у Архангела, говорит, слушай, а ты не знаешь, что это там звонил-то, что он не звонит, что он хотел-то, я сейчас свободен, могу ему все сделать. А тот говорит, да я не знаю. Он говорит, ну и бог с ним. Понимаете, о чем я? Что если вы во Вселенную не посылаете сигналы постоянно, не посылаете постоянно сигнала, то а, эта Вселенная про нас забывает. Не потому, что она плохая, а потому, что у нее есть, есть такое, такое свойство. Я говорю, что Вселенная, она как такое большое ленивое животное. И вот представьте так, себе, такой огромный кот лежит на всю комнату, а вы хотите, чтобы он с вами поиграл, например, вот, или помурлыкал. А он лежит и ничего. И вот что делать? Начинайте его как-то шпынять, начинаете его беспокоить. Он так... Лениво, лениво, ну, беспокоили, беспокоили, беспокоили. Потом он поднял и говорит: ну что тебе, вы говорите, ну давай мурлыкать. Он мяу, мяу, мяу", промурлыкал и опять спать. Вот, опять вы его, понимаете, если не беспокоить, Вселенная будет так и будет спать. Про это, дорогие друзья, многие вообще не знают, даже не догадываются, что такое бывает. Потому что когда человек передает Вселенную во Вселенную, вот эти свои. Послания, то они начинают выполняться. Вот то же самое происходит и с эфирным ангелом, про которого я рассказывал. Я, видите, чуть подробнее рассказываю. Что в этом случае происходит? Да, Но откуда я вот эту... Кстати, вот историю я вам такую смешную рассказал. Откуда история? Был у меня один знакомый в Москве, звали его Борис. Ну, точнее, моей подруги это был как бы наставник. Ну, знакомый, сосед ее, короче. Он нигде не работал, сидел дома, ходил в широкой шляпе, да, ходил в широкой шляпе, в таких ботинках с высокими загнутыми носами. Ну, ну не то, что как у Хаттабыча, но так, вот просто вот такой стильный был, всякие там были плащ кожаный, ну, такой очень стильный мужик, лет 50 такой, вот. Он консультировал других людей, то есть к нему домой приезжали, он что-то консультировал, и у него всегда были деньги. И когда я с ним познакомился, вот, что там разговор, я не помню, а я тогда еще там тренинги только начинал проводить это было очень давно, очень давно. Вот. И когда с ним познакомился, что-то мы заговорили, а он говорит, вот у меня тетрадка есть, и я каждое утро и каждый вечер читаю послание Вселенной, то, что я хочу. Я говорю, это как? И он показал. Но он не показывал, что, я не помню, что там было. Он говорит, вот э, список есть, я каждое утро вселенной читаю то, что я хочу. И каждый вечер перед сном тоже зачитываю э, то, что я хочу от вселенной. То есть это такие хотелки. Это даже не сформированные э, цели, знаете, как по смарт. Я езжу на новом автомобиле к такому-то числу, стоимостью такой-то. Нет, это просто хотелки. Там Хочу вот это, э, хочу вот это. То есть вот эти хотелки... И каждое утро, когда он пробуждался, там э, чистил зубы, открывал тетрадку, быстро пробежался, их прочитал, вот, а вечером он читал их более долго. То есть каждую, каждую строчку он читал, закрывал глаза, представлял, что эта вещь или это событие происходит в его жизни. Вот, и э, на самом деле эти события и случались, и происходили в его жизни. Он вел такой образ жизни, который он хотел. Понимаете, да, друзья? Вот Я это к чему говорю? К тому, что а, постоянно нужно вот этих ангелов и наших эфирных двойников, защитников, а, надо их, а, их каким-то образом, но ну, не то что беспокоить, а надо с ними общаться, надо их просить, надо их просить. Вот, мы ж не беспокоим, мы просто их просим. Вот, и они тогда начинают нам помогать. Какая, когда самые сильные бывают энергии, когда мы просим наших ангелов, эфирных в том числе? Когда у нас что-то происходит, И выброс адреналина, выброс энергии? Ну, например, на плоту, да, три бревна, в шторм, в открытом море. Там, как говорится, любой атеист сразу станет кем? Верующим, правильно, потому что начнет верить во что угодно, потому что хочет жить. Вот этот инстинкт самосохранения, вот этот инстинкт жизненная сила, она как раз и дает людям вот эту энергию, и дает людям то, что они просят. Но это надо вот как бы быть, знаете, когда просить, даже слегка безумным, что ли, ну, конечно в таких в привычных рамках. Не надо там что-то ломать, крушить, но вот внутреннее такое безумие. Почему? Потому что вот это вот, а, вот это безумие, оно как бы выделяет энергию. То есть, такая, даже не безумие, такая некая одержимость мечтой. То есть, когда вы одержимы мечтой, вот эта энергия, и вы когда даете эти вот эту энергию даете своим эфирным помощникам, эфирным защитникам, и они становятся наполнены энергией, такие все энергичные, начинают вам делать, начинают помогать, у них начинает получаться, ваша жизнь начинает меняться прям не по дням, а по часам, и вы прям чувствуете наплыв энергии, вы чувствуете, как вам хорошо, прям чувствуете, как будто у вас зеленый свет, и вы идете туда, куда вы хотите, вы делаете то, что вам нравится, и вы получаете от жизни, Заметили, да, я сейчас начал чуть-чуть как бы более так, более, ну, ну что ли, энергично, да, скажем так, более энергично стал вот, говорить руками. Там, и вот вы почувствовали, что вот этот поток энергии прям вот он пошел, пошел, пошел. И все это почему? Не потому, что я такой крутой, а потому, что вы включили специальный приемник. Я вам рассказал, как, как это сделать, и вы включились на прием, и теперь впитываете то, о чем я говорю. А, конечно, дорогие друзья, здесь вот в этом процессе как раз есть такой элемент магии. То есть вот прям вот то, что мы сейчас с вами общаемся, вы меня как бы чувствуете, и я вас чувствую. Есть элемент такой магии. А, черный или белый? А, вот, как раз, дорогие друзья, 22 сентября а, я проведу специальный вебинар, который называется, а, который называется Черная и белая магия. Да, Черная магия против белой магии. Кто победит? И на нем я как раз расскажу, как вот эти еще магические процессы подключать. Я расскажу, что такое магия на самом деле. Еще раз скажу, что это не то, что вы видите по телевизору, там швыряются огненными шарами. Магия, буду подробно рассказывать на этом вебинаре. Также мы рассмотрим методы черной и белой магии. Я вам расскажу, как методики, как ставят порчи, где берутся энергия. Все это я вам расскажу. И также расскажу, как в повседневной жизни можно защищаться от этого, как распознать проклятие, как э, и как нужно поставить себе защиту. Вот. И расскажу о, также о том, какие признаки и способы, кто и зачем ставит проклятие, вот эти сглазы делают вас, для вас, ну, для всех, для многих. Вот э, ссылочку, да, спасибо огромное, мира. Спасибо огромное за ссылочку. Вот, вы можете записаться прямо сразу на вебинар, который будет 22-го. А можете еще записаться в наш скайп-чат, где мы будем с вами на прямой связи до этого вебинара. И потом, конечно, вы можете задавать свои вопросы, если какие-то у вас есть, может быть, задачки. Можете мне лично написать. Я каждый день, несколько раз в день смотрю в этом чате, что там происходит. Там уже куча народа. Не куча, а сообщество большое, оно расширяется с каждым днем. Хотя мы только недавно открыли, вот два дня всего. Понятно, да, дорогие друзья? То есть вы можете записаться прямо сейчас по ссылочкам, которые вам выложили в социальных сетях. Если вы смотрите в Инстаграме, то вы зайдите в профиль, нажмите топ-линк, там ссылочка на топ и там будет значит то место, куда можно будет записаться. К тому же я буду подробно рассказывать, сейчас не буду. Сейчас наша задача определиться с ангелами и сделать специальную практику для того, чтобы нам с вами ангела этого самого создать. Ну, кто-то ангела, кто-то защитника. Вот. С этим понятно, про ангелов я чуть глубже сказал. И я уже сегодня упоминал, что одного Буратина мало папа Карла выстругал. Если бы их было много, они бы сделали больше. И здесь возникает еще некое такая, еще некое направление по работе с эфирными сущностями, это создание так называемых армий. Создание армий двойников. Да, это имеет место быть, дорогие друзья. армии эфирных двойников, эфирных, эфирных помощников. Если вам вы чувствуете, что один не справится, то нужно создавать их несколько. И как раз в практике мы с вами э, сделаем, э, я вам расскажу, мы создадим и э, вы зарядите одного из помощников, ангелов или просто двойника для какой-то определенной задачи. Но еще раз напоминаю, дорогие друзья, что э, вот то, что мы будем делать, это нельзя делать людям возло, то есть нельзя там наказать его при помощи эфирных двойников. Это делать нельзя. Вот. Да, и двойники они сами не будут делать то, что вредит. Знаете, как там работает? То есть они могут только просить, они могут советовать, они могут напоминать. Но так, чтобы кого-то там, там откусить палец, мизинец. Нет, они этого не могут, они это не будут делать. Вот. Лучше их не злить, вот этих эфирных сущностей. Понятно, да? Вот. А что касается армии. Когда мы создаем армию эфирных двойников, мы руководствуемся немножко другими, немножко другими что ли методами. Мы не создаем отдельно, как мы сегодня будем одного создавать. Мы создаем их сразу от несколько. И знаете, как в настоящей армии? Ну, армии уже создают под определенные задачи. Например, если вы являетесь целителем, например, или, или проводите практики, или консультируете людей, или там занимаетесь картами Таро, то вам нужна эта армия под специальные задачи, под вашу задачу. Как это делать? Ну, может быть, мы когда-нибудь про эфирные миры э, еще сделаем, может быть, вебинар отдельный. Вот. Пока сегодня вот только прямой эфир. Так вот. Значит, и что, что в этой армии? В армии, как в обычной армии, там есть что? Есть пехота, есть конница, да? Есть танки, самолеты, артиллерия, то есть, есть разные виды. Сейчас мы не будем разбирать конкретно, и, потому что это займет достаточно много времени, мы сегодня сделаем практику, она тоже займет какое-то время. Вот. Поэтому, дорогие друзья, вы просто чтобы знали, что можно создавать целые армии этих а, двойников, и они будут помогать. И эту армию можно направлять как в одно место, так и в разные места. То есть очень похоже на то, как происходят настоящие боевые действия. То есть есть тактические задачи, есть стратегические задачи, да, есть направление а, главного удара, хотел сказать, ну... Главная задача, во имя чего мы все это делаем, есть побочные, например, фланги защищать или там привлекать. Одни привлекают, другие отгоняют, понимаете, да, то есть вот такой процесс. Ну, это, конечно, образно вам говорю, друзья, вот, понятно, да. И э, для того, чтобы понять, как работает эта, эта целая армия, нам с вами необходимо создать хотя бы одного, одного двойника, и сейчас как раз настало время, дорогие друзья, чтобы этим заняться. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. Вот, а что нам нужно будет? Это займет примерно всего где-то минут 15, угу. минут 15 займет практика. Вот, и все, что надо, я вам расскажу. Все, что надо, я вам расскажу. Ваша задача только выполнять то, что я буду говорить. Ничего там сверхсложного нет. И каждый человек, который, во всяком случае, прослушал то, что я сегодня говорю, сможет создать вот себе помощника, двойника, либо ангела. Вы выберите кого-то кого из трех, кто вам на данный момент больше всего нужен. И мы будем это производить при помощи э, специальной практики, практики создания. Для этого мы с вами совершим некое погружение в состояние, в такой трансец небольшой. Для этого я прошу, если вы там за рулем едете, слушаете меня или еще что-то такое, что э, лучше не делать, если вы чем-то заняты, или там э, заняты шинковкой капусты, так можно себе и пальцы, уши, и голову отрезать, э, понимаете да то есть если вы чем-то занимаетесь в данный момент то лучше вообще не делать лучше потом записи сделайте но сейчас сейчас очень важно чтобы вы а, поняли что нужно сосредоточиться на практике именно на практике вот на том вебинаре который а, мы скоро будем делать 22 числа у нас там будет мощная практика а, с шаманским шаманским посохом по, в общем-то, эта практика будет для того, чтобы как бы убирать последствия черной магии, чтобы эту черную магию нам каким-то образом защищать себя от этой черной магии. Вот мы сделаем такую практику, но это будет 22 числа, 22 сентября. Там ссылочки в чате есть или есть в профиле, вы можете записаться, вот, и в чат к нам, вот, есть, ага, спасибо, вот, в профиле есть и так далее. В Инстаграме вы видите, и видите на Фейсбуке, и видите все это ВКонтакте. Вот, дорогие друзья. Итак, Итак, что мы и каким образом будем делать практику? Мы будем с вами делать практику таким образом. Если у вас есть какие-то кольца на руках, их лучше снять. Их лучше снять. Я тоже снимаю. Вот кольца на руках мы снимаем. И у нас руки будут в замок. Но в замок не как обычно мы делаем левый палец большой руки сверху, а сделаем наоборот. Правый палец, большой, большой палец правой руки. То есть, как вам как бы неудобно, понимаете, да? То есть, мы как обычно, ну, обычные правши так делают. То есть, левая рука, левый, левый большой палец сверху. А это мы делаем наоборот. Если вы левша, то делайте наоборот, как вы непривычно, чтобы вам было. Вот уже первое, первое, что получается. Понятно, да? Сделали. Дальше, когда мы вот этот замок сцепили, теперь мы руки опускаем себе и кладем их на уровне живота. Ну, вы наверняка знаете, что такое нижний дантянь, нижний насос, нижний центр энергии. То есть мы туда свои ручки складываем. Это, чтобы вы знали, ну, примерно на, на ширину двух пальцев ниже пупка. Вот где пупок. Можно нащупать пупок тут где-то? Ага. Ну, где-то на два на ширину пальцев, двух пальцев ниже пупка. Вот так. И складываем их вот таким образом. И а, здесь что нужно будет? А необходимо будет обездвижить. То есть двигаться нельзя. Нельзя крутиться, там чесаться, расцеплять руки. Этого в этой практике делать нельзя. То есть а, здесь мы будем применять способ, который называется «адитана». «Адитана» — это твердое намерение. Вот кто-то, ну наверняка тут много практиков, которые там и випассану узнают, практикуют и другие. Вот, наверняка знаете. То есть «адитана», то есть мы, когда принимаем твердое решение и оказываемся без движения. Желательно даже глотательных движений не делать. Это займет немного, но ну, если уж не втерпешь, ну, вот так, чтобы чесаться, там, знаете, как это, мартышки. Вот, вот это нельзя делать. Вот просто сядете, мы уж не будем там позу, там, на полу и так далее. Мы сделаем, как вы сидите. Значит, также вы можете положить локти а, на подлокотники кресла, или где вы там сидите, чтобы вам было удобно. Вот, чтобы вы могли расслабиться. То есть, вот в таком положении. Вот руки сложили. Хорошо. Сложили. И теперь, дорогие друзья, мы начинаем входить в состояние. Итак, пожалуйста, прямо сейчас закройте глаза. Закройте глаза. Закрыли глаза. Угу. Закройте глаза. И я буду считать от одного до 5. Когда я досчитаю до пяти, вы войдете в соответствующее состояние. Итак. Сейчас находимся в состоянии глубокого погружения. И прямо сейчас выберите себе определенную задачу для эфирного двойника. Может быть, это будет ваш эфирный ангел или эфирный защитник, зависит от задачи. И прямо сейчас выберите себе эфирную сущность в виде эфирного двойника, эфирного защитника или эфирного ангела. И теперь представьте себе, что этот ангел находится слева от вас. Глаза закрыты. И представьте себе, в каком виде этот эфирный защитник, двойник или ангел предстал пред вами? Это может быть животное, которое вы знаете, или какое-то неизвестное животное. Это может быть предмет, может быть человек. Может быть, кто угодно. И сейчас... нужно наполнить вашего эфирного защитника, двойника, ангела, помощника, энергии. И для этого вам придется немножко подышать. Будем дышать в такт ударом. Или на два удара, как вам удобно. Будем делать вдох, выдох. Сначала будем делать это медленно. Но потом это будет как уже как собачье дыхание. То есть сначала там вдох, выдох, а потом будет уже быстро, в зависимости от чистоты ритма нашего барабана ритуального. Итак, не нужно глубоко вдыхать, просто обозначили вдох, обозначили выдох. И что мы делаем? Когда мы вдыхаем. Мы представляем, что из наших ладошек, которые сложены у нас на нижнем донтяне, ниже пупка на, два, на ширину двух пальцев, идет энергия, поднимается по вашему телу, и она переходит как бы в сердце, оттуда энергия через ладошки. И когда вы вдыхаете, как будто из Вселенной Идет поток энергии, прямо входит к вам в сердце через грудную клетку. Другими словами, с двух сторон, то есть как бы снизу из спереди, входит энергия при каждом вдохе. Это та энергия, которой мы заряжаем нашего эфирного помощника, двойника, ангела, в зависимости от задач, которую вы ему выбрали. И когда мы делаем выдох, мы представляем, что мы выдыхаем розовое пламя, и в этом пламени сгорает все, что мешает достигать нам цели, все, что мешает нам жить, все, что мешает нашему помощнику, эфирному двойнику, эфирному защитнику выполнять свои задачки. Понятно, да? При вдохе энергией наполняемся, при выдохе как бы розовое пламя, сгорает все, что мешает нам быть богатыми, счастливыми, здоровыми, управлять нашими, нашими эфирными двойниками, угу. и теперь начинаем, делаем вдох, выдох, вдох, наполняемся, выдох, Выводим все, что нам мешает. Вдох. Выдох. Я буду считать. Раз. Вдох. Раз. Два. Выдох. Два. Раз. Два. A próxima. своего двойника, ангела, защитника, помощника. Угу. Отлично. И теперь мы расслабляемся. Делаем спокойный вдох и спокойный выдох. Спокойный вдох и спокойный. Выдох. Делаем спокойный вдох и спокойный выдох. Спокойный вдох и спокойный выдох. И прямо сейчас я досчитаю до трех и на счет три вы отправляете своего эфирного защитника, двойника, ангела, помощника, в зависимости от задач, отправляете его, чтобы он вам уже сейчас начал приносить результаты. Итак, раз, два. три 3... цепленными Даже если вам прям не терпится уже, все равно держим их сцепленными. И сейчас я досчитаю от пяти до одного, и мы с вами вернемся, закончим практику, вернемся в состояние здесь и сейчас. Итак... Мы выходим постепенно из состояния. Глаза закрыты. Четыре. Мы возвращаемся. Чувствуем наполненность энергии и силой. Три. Мы возвращаемся. Два. Мы почти возвратились, и уже почти что мы находимся там, где мы стартовали. Один. И теперь, дорогие друзья, можно открыть глаза. Пожалуйста, откройте глаза. Можно пошевелиться. по потрите ладошки. пожимаете в кулачки. Поделайте движения какие-нибудь. Повращать можно... Ладошки, руки, можно кулачки повращать в одну сторону, в другую сторону. Стряхнуть с ладошек, чтобы восстановить кровообращение, там все дела. И теперь мы повращаем плечами вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и назад. Раз, два, три, четыре пять, шесть, семь. хорошо. теперь вы бодитесь. отлично, дорогие друзья. ну вот, на этом практика закончена. теперь осталось еще, дорогие друзья, добавить э, немножко вам информации, каким образом вы можете это еще усилить. усилить можно следующим образом. сегодня когда вы будете ложиться спать, вам необходимо, когда вы ляжете, и вам никто не будет мешать, тоже важный момент, не то, не то что там между каким-то делом, да, жую колбасу, значит, пью пиво, или в чем вы там пьете, а, в смысле, я имею в виду вегетарианцы, да, едите капусту или там запиваете соком, ну вот, короче, когда вы уже совсем прям соберетесь спать, а, но еще не заснули, просто закончили вечерний эмоцион, легли в кровать, и вы можете лечь так, как вам удобно, на бок или на спину, как вы привыкли спать. Закрываете глаза, и ваша задача будет еще раз вспомнить, Кого вы заряжали? Кто это? Это ангел-хранитель? Либо это защитник? Это помощник? Вот. Прям вспомнили. И еще раз, дорогие друзья, необходимо будет задать эту программу, задать эту программу вашему ангелу-защитнику-помощнику. Понятно, да? Чтобы это как бы подновить. И вот это желательно делать в течение хотя бы трех ночей. Перед сном, на следующий день и еще на следующий день. Ну, потом, когда вспомните. Понимаете, да? То есть, таким образом, вы в своем сне направляете ваш, ваш, вашего помощника туда, куда надо. Туда, куда вы его отправляете. Ну, каждый отправляет туда, куда он... Пожелал. Вот, а что еще, какие будут рекомендации? Еще, дорогие друзья, вот сегодняшняя ночь, возможно, у вас будет такая, как вещи сон. То есть, возможно, вы увидите нечто сегодня во сне, что вас определенным образом поменяет и внутри, и снаружи. Возможно. Это будет не у всех, но у некоторых будет. Записаться на консультацию к Игорю Мервину можно по ссылкам внизу. У некоторых а, будет такое состояние, что будет сложно заснуть. Некоторые сразу вырубятся, даже про ангела начинают вспоминать и все. Некоторые, значит, не, засу... ну, не могут заснуть, потому что вот энергии, энергии, которые мы сегодня с вами раскачали, раскрутили, они вот таким образом работают вот надолго ее хватает. Тогда вы что делаете? Тогда вы просите своего ангела, защитника, помощника что сделать? Помочь вам заснуть. Понимаете, да, в чем хитрость? И он начинает вас... Можете попросить, чтобы он спелом колыбельную, баюкивал, там еще что-то. вот. И вы увидите, что вы заснете намного лучше, быстрее, и сон будет глубокий, и все будет у вас очень хорошо. А вот, в принципе, дорогие друзья, конечно, вот все, что я рассказал, все, что мы делаем, все это дистанционное, кажется, что это прям магия. Но это не совсем магия, дорогие друзья. А мы с вами сейчас работаем в потоке, в одном потоке, поэтому а, многие спасибо за сердечки, друзья, спасибо. Вот, поэтому вот то, что касается магических всяких дел, а, пожалуйста, 22 числа у нас будет, а, у нас будет вебинар, открытый вебинар, вот, и я вас приглашаю на этот вебинар, мы бу будем более подробно уже говорить про черную-белую магию, кто там против кого, какими методами используются. Спасибо за сердечки, огромное спасибо, я очень рад, что сердечки есть. Вот. так что вот по ссылочкам, которые вам выложили, вы можете записаться сразу, и еще рекомендую добавляйтесь в наш, наш скайп-чат, в этом скайп-чате вы можете напрямую задать мне вопросы, мы с вами можем пообщаться, там также есть наши администраторы, вот. если у вас какие-то вопросы есть по процедуре, про процессу, можете, пожалуйста, звонить, писать, спасибо огромное за сердечки, спасибо. Вот. Ну и, пожалуй, дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим. Если у вас какие-то возникли вопросы, вот, пожалуйста, приходите к нам в скайп-чат, и я обязательно отвечу на ваши вопросы. Итак, с вами был Игорь Мерлин. Благодарю, пишут, спасибо, спасибо, придем, приходите, да. Вот, у меня три камеры, я такой прям телезвезда. Снова телезвезда. Все, спасибо огромное за сердечки. Вот, на этом мы эфир наш заканчиваем. С вами был Игорь Мерлин. Пока.